Как я себе это представлял. Как это было в реальности? Надо текать. волейбол а я судья А судья, у меня должен быть счет. И счет у меня на песке. Вот так вот мы на Копчега. Ну, в общем, мы приехали домой. <мес> <мес> да, собака. Еще одна. Ладно. Хотел сказать всем спасибо, что мы так хорошо провели время на Копчегае. Также хотелось бы поблагодарить за то, что нас вообще взяли с собой. Мы вот только что, по сути, приехали, разложились. Я уже вот тут по-домашнему разлегся на гамаке. Как-то так. Ну и, что могу сказать, отдохнули отлично. Позагорали, не знаю, потом будет видно, но мне кажется, я немного загорел. Поплавали, а точнее покупались. Поиграли там в волейбол водный, ну и много чего, в общем, вы сами все видели. Ох. Все, всем спасибо, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал. И посмотрите предыдущие влоги обязательно.